Всем привет, с вами я Настя, сегодня мы будем играть в казино на шестом сервере, а перед началом данного видеоролика подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видеороликах. Я советую тебе подписаться, если ты не подписан, так как нас ловили подписки 77%. Это, ребята, очень большая цифра, поэтому нужно это исправлять. Ну и всем приятного просмотра. Мы прибыли в казино. У нас 10 миллионов 300. 000. 100 тысяч рублей. Ну, давайте сыграем. Ничья. Окей, 500 тысяч. Плюс 500, ребят. 100 тысяч рублей. Минус 100 тысяч. Ничья. Опять этот чел кидает. Ну, давайте ему кидать будем по 100 тысяч. Итак, минус. Минус 100 тысяч снова. 100 тысяч. Ничья. 100 тысяч. Минус. 9 миллионов. Боже, ребят, что ты в Мазель, ты что, crazy. 500. Плюс 500 тысяч, ребята. 500 тысяч, еще мне кидают. Плюс миллион, ребята, в общем. 100 тысяч. Минус 100 тысяч. Плюс... 150 Ничья 100 Минус 100 Плюс 100 тысяч 100 тысяч плюс 100 тысяч Плюс 90 Плюс Вау, у нас тем временем 11 миллионов рублей 100 тысяч плюс а, Отлично Это просто офигенно, ребята 1, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0 100 тысяч плюс Плюс 100 тысяч. 100 тысяч рублей. Минус. Плюс 100. 100 тысяч. Плюс. Так, 100 тысяч. Минус. 100 тысяч. Минус. Плюс 500 тысяч не в крысу, ребята. Я так и знала, в принципе. Но, да, ладно. 100 мне кидает Артемка. Но, ну, окей, минус. Минус 500 тысяч рублей. А 100. Плюс 100, тысяч. Да, тактика супер, конечно. Плюс, плюс. Минус сейчас. Да. Mm -hmm. 10 для 700. Mm -hmm. Так, нам выпала двойка для однёрка. Сейчас нам точно выпала двойка. Да ляма. 100 тысяч. Ещё. 100 тысяч, минус... Минус 100 тысяч. Минус 100 тысяч. Минус 100 тысяч. 100 тысяч рублей. Плюс... Минус 400 тысяч. Минус... Вау. Минус 400 тысяч. Плюс 100 тысяч. Еще плюс и еще плюс. Минус. Давайте играть в хайдайс, Все, ребята. 600 тысяч минус. Но ну, окей, все, ставлю я в хайдайс дайс миллион 500. И у нас остается 7 лямов 300. Мы не выиграем 6 лямов, это однозначно. 10, ребята, это может быть мой шанс. Да, ребята, плюс 5 лямов 400. Мы окупили все. Мы не выиграем 6 лямов, это однозначно хайп, и.